Всем привет, меня зовут Маша, и сегодня мы будем готовить фо -га. Если кто не знает, это вьетнамский суп с курицей и рисовой лапшой. И вот ингредиенты. Можете заскринить. Первым делом ставим курицу. Бульон готовится минут 40, из них минут 10 он должен прокипеть, и потом лучше убавить огонь. После закипания нужно убрать пенку. Следующий шаг — спалить бадьян. Короче, он сгорел. То же самое делаем с самберем и луком. Считается, что так раскрывается вкус ингредиентов. Вообще можно сделать это на сковороде, но на огне выглядит эффектнее. Добавим все специи в суп. Это лук, бадьян, корица, кориандр, гвоздика, чеснок и соль. Кстати, чуть позже я добавила еще одну чайную ложку соли, но это все по вкусу. За 10 минут до готовности бульона взрываем лапшу холодной водой и ставим на плиту. После закипания варим минуты 3 и снимаем с огня. Затем промываем лапшу холодной водой. Не забываем про технику безопасности. Еще я решила добавить рыбный соус. От него бульон становится чуть более соленым, еще пахнет рыбой, но все на ваш вкус. Здесь я уже процедила бульон через сито, можно сделать это через марлю. И самое важное, перед подачей нужно убедиться, что бульон достаточно горячий, иначе лапша не прогреется и все будет как-то вообще не очень. А тут я добавила салат чисто для красоты. На этом все. Пробуйте рецепт. Можете написать в комментариях, получилось у вас или нет. И я очень надеюсь, что вам понравится. Ставьте лайки, делитесь и подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны, я вообще-то пою, но вот готовлю тоже иногда.